Но когда ты пытаешься ухватить волшебство за хвост, то есть загнать его в свою волшебную палочку и попытаться его еще раз воспроизвести, магия тебе говорит, э -э, не пойдет. Потому что управлять мною надо иметь основания. А все основания, как мы с вами видим, лежат далеко за пределами человеческого разумения.